Всем привет дорогие друзья. Сегодня будем опять осваивать YouTube. Сегодня научимся загружать видео на свой канал. Узнаем, что такое аннотации, подсказки. Также научу вас, как набрать своих первых подписчиков быстро. Вот. Давайте начнем. Ребят, так вот у вас уже есть свой канал. Сделана шапочка. И что вам надо будет сделать? Надо вам загрузить. Хотя бы какое-нибудь видео на свой канал. Как это сделать? В углу вот видите добавить видео. Нажимаем на эту кнопочку. Добавить видео. Попадаем в загрузку. Выберите файл для загрузки. Нажимаем. И вот видео. Потом щелкаете свое видео, которое вы хотите. Ну я щелкну, например. Не знаю, ну вот. Давайте вот это. Нажимаем открыть загрузка пошла так также вы это видео можете сделать открытым доступ открытый доступ это который все все вас будут смотреть это видео доступ по ссылке это видео будет только доступно по ссылке на которую вы там будете кидать ограниченный доступ это доступ там вот добавить свои имена круги адреса электронные почты там любых людей только ограничены а по расписанию там это вы например закинули сегодня видео хотите чтобы видео вышло завтра например вот тут вы ставите число дату какого числа выйдет это видео для зрителей так вот так, мы ставим пока ограниченный доступ. Зачем нам подслушивать? Это просто видео такое. Нажимаем ⁇ Сохранить ⁇ Так, вот. Тут вы пишете свое видео. Там, не знаю, как вы хотите, вот написали. Все. Так, тут вот под видео вы можете писать свои ссылки. Ну, любую информацию об этом видео так также ребята под тут вот есть еще вот эти вот графа это называется теги сюда записывайте теги для чего они нужны для того чтобы ваше видео например она если уникальное или не уникальное там не знаю как у вас вы в поисковике, когда вот тут в ютубе пишите, там какое-то название, там рыба, там плотва, там окунь или еще что-нибудь, там, ну, например, как там построить чего-то, вот сюда вы прописываете, сразу же, если у вас вот тут будет прописано это слово же, наверняка ваше видео будет первое просмотрено. Теги нужны для того, чтобы, короче, ваше видео искалось лучше. Не вот по этому названию писалось, а вот под этим вот вводным словам. Тут можете любые свои слова писать, которые относятся к вашему видео. Так, нажимаем сохранить. Вот. Видео уже у нас загрузилось. Нажимаем творческая студия. Приходим. Вот она уже есть, это видео. Ноль просмотра, потому что она закрыта. Так. Что мы будем делать дальше, ребят? Надо же, а, ребят, я уже сказал, как шапочку, ну вот. И так, сейчас минуточку. Неполадки. Так, дальше вам надо загрузить шапочку, чтобы видео было интересным. Вот тут предложены значки, ну сделать значком по умолчанию можно вот такой сделать такой такой такой можно сделать значок а если вы хотите свой оригинальный значок нажимайте кнопочку вот эту свой значок и ищите так ну например давайте вот этот первый возьмем первый попавшийся все загружается добавляется этот значок ну это картинка также вы можете оригинально сделать свою картинку, там, чтобы она была покрасивее, там еще что-нибудь там нарисовать что-нибудь. Нажимаете сохранить. Все. Так, кстати, переходим в творческую студию. Вот она, видите, картинка изменилась. Дальше. Что вам еще хотел рассказать? рассказать я вам... Так, что я вам дальше рассказать хотел рассказать я хотел вот таких э, вещах как О, подсказки, аннотации. Вот, вот нажимаете, видите, вот аннотация. Нажимаем эту кнопочку. Так, добавить аннотацию выноска вот например вот сюда что мы туда тут пишем тут можно написать все, все что угодно например мы сейчас пишем подпишись взаимный подп...", подпишись". подпишись подпишись вот видите все ребят слово вышло можно сделать с выделением я всегда делаю с выделением цвет поставить этой чтобы было покрасивее вот. Можно растянуть. Что хочете, можно сделать. Дальше. Что будет. Когда смотрят видео, появляется вот эта ссылочка. Ссылочка будет на что? На видео, на плейлист. Давайте вот на подписаться, как мы говорили уже. Так. Так, тут надо скинуть ссылку. Как ее взять? Заходите на свою страницу канал и просто щелкаете вот выделяете щелкаете копировать адрес ссылки нажимаете все скопировали переходите обратно сюда и вставляете ссылку нажимаете а нажимаете сохранить применить изменения дальше в каком моменте вы хотите, чтобы эта ссылка появилась? Если вы хотите в начале, ее можно вот подвинуть и она будет в начале видео. Если вы хотите, чтобы она была в середине, можно ее просто вот в середину покороче, ну, сделать покороче, подлиннее там любую, короче, можно все видео все вообще сделать, чтобы она была ссылка. Ну, я, например, хочу, чтобы она выскочила вот в этом месте, да? Нажимаю. Сохранить. Применить изменения. Смотрим. Менеджер видео. Открываем. Так. Вот оно. Видео. <музык> вот вы заметили, ребят. Все. Выскочила ссылка. Щелкают по ней ну, зрители вашего канала и попадают на подписку. Так как у меня сам на себя подписаться не могу, то у меня ничего не выскочило. Если бы я смотрел как бы зритель своего канала, то он бы подписался на ваш канал. Дальше. чем мы будем еще делать? Сегодня мы будем, я вам еще расскажу такие приколы. Так. Так, аннотации вам. Подсказки. Что такое подсказки? Щелкаем. Подсказки подсказки ребята это можно ставить вот сюда вот например сейчас видео или плейлист создать вот например чтобы вот это видео создать подсказку вот подсказка уже будет вот так вот выглядеть когда человек будет просматривать видео ее можно опустить подсказку нельзя под... Можно аннотацию подпустить, чтобы она, например, вот смотрите, аннотация, да, вот, пишись. Ее можно вот сделать сюда, чтобы было сюда, куда вы хотите. А подсказка только будет вот в этом углу, вот в этом углу. Она будет. на что сделать можно сделать на канал на ссылку на, ве... на ваш веб-сайт там чтобы на выскакивал ссылки человек нажал на ссылку заинтересовал, и попадает на, веш... на веб-сайт на канал или на видео на следующем это очень нужные вещи ребят вот это аннотации подсказки они очень пригодятся вам, и вы как бы больше у вас будет просмотров как он. Вот, Аннотации, например, смотрите. <музыка> Рамка, например, вот. Рамка, например, вот. Рамка такую. Человек нечаянно нажмет на плей и попадет вот на ту, короче, на следующее видео. или еще куда-нибудь там, ну, на ссылки там можно вот, на подписки. Я же вам ну, говорил уже, вот, подписаться, проект, магазин на ваш. Так что вот эти вещи, подсказки, аннотации очень важны. Так. Об этих вещах мы поговорили. Дальше. Что у нас? Так, ребят. Дальше мы что? Будем разговаривать. Я вам расскажу о мотизации. Нажимаем менеджер видео. Нажимаем на наш ролик, устанавливаем его, вот. нажимаем вот тут слово монетизация, И вот вы попадаете на ту рекламу, которую вы хотите видеть в этом ролике. Амерлей, это только реклама, которая будет видна с компьютера. Если кому ну, интересно, просто нажмите подробнее прочитайте о всех видах рекламы. Товарное объявление, объявление возможности пропуска. Объявление без возможности пропуска. Длинные объявления. Вот, у нас стоит галочка. Вот это. Тут вот вы увидите блок, контакт. Ну, вот это все, разные виды. Ставьте это вот, вот это. Медитация в Это во всех странах будет ваше видео просматриваться с рекламой. Какую рекламу вы выбрали? Можно вообще все выбрать. Нажимайте сохранить. Все. Также в видео можно поставить ну, больше рекламных пауз, например. Для этого нам надо сейчас, сейчас надо, надо, У нас этот ролик очень короткий, надо длинное видео, чтобы было. Сейчас, сейчас, сейчас. Делаем нибудь длинное видео. давайте вот это например вот видите реклама вот стоит это в начале видео а мы сейчас изменим За, нажимаем так вот сюда лучше настройки и монетизация и тут вы уже можете ползунком ставить в том месте где вы хотите видеть рекламу Давайте вот в этом месте. Нажимаете Вставить объявление. Дальше. Также. А, подождите. Нажимаете. Предварительно вставить объявление. Все, дальше также. Хоп. Вставить объявление сюда сделали нажимайте сохранить если вы там хотите там поставить по старинки может можно вот так вот вот мои рекламные паузы минут. можно прописывать вручную их кто хочет мне так проще вот этим позвонком корректировать так нажмем еще после видео сохраняем это на длинных, на коротких видео. Это время вы так не сможете поставить. Так. Вот. Вот такие дела, ребята. Дальше, что надо сделать? Вот вы загрузили свой видео, поставили монетизацию на свой канал. Но монетизацию не поставите до тех пор, пока у вас не подключится партнерка. Что такое партнерка? Ссылочка вот тут, ребят, будет... Вот тут будет ссылочка на партнерку. Что это такое? Там все будет рассказывано. Кликайте. И смотрите, не хочу второй раз уже показывать, что такое партнерка. Дальше вам надо набрать подписчиков. Что надо сделать? Подписчиков можно набрать через группу ВКонтакте. Сейчас вам покажу. Так, ребят, открываете страницу ВКонтакте ищите в сообществах группу просто нажимаете на YouTube вот тут сразу же сколько групп YouTube PR взаимная подписка взаимная подписка взаимная подписка кстати можете попробовать через взаимную подписку тут вот к записям комментируйте пишите там взаимная подписка взаимно взаим, ну, пишите короче взаимная подписка подписка и ссылка на ваш канал все ссылку пишите на ваш канал я уже не буду там париться искать свой ну в принципе вот мой канал управление час просто опять так же вот копировать адрес ссылки нажимаете вставляем нажимаем отправить вот все также может у меня есть видео там сейчас я вам покажу видео вот видео видео взаимной подписке. Вот уже 842 просмотра. И тут ребята вот пишут, кто там хотел подписаться. Вот, смотрите, сколько комментариев. Там очень много. Можете, кстати, тут в моем видео написать в комментариях, что ищите взаимную подписку. И все ребята будут подписываться с вами на ваш канал, а вы, соответственно, на их канал. Вот, Как только наберете 50 подписчиков и 3000 хотя бы просмотров на своем канале, подключаете партнерку, включаете мотинизацию и начинаете зарабатывать. Ну вот все, что я вам хотел сказать. Я уже все сказал. Так что ждите следующего видео. Я вам расскажу что-то еще интересное о каналах, о ютубах. Также смотрите мои видео о моей жизни. Ну, всем пока с вами был буян До скорой встречи и не забудь подписаться